Итак, мы получили систему двух уравнений с двумя неизвестными. В данном случае у нас, в общем-то, система распадается на два уравнения относительно каждого неизвестного. То есть мы из первого уравнения получаем наше решение yA равняется 100-40, то есть 60 кН. и mA Равняется, значит, минус 70 плюс 100 минус 60, то есть, минус 70 минус 60, это у нас минус 130, минус 30 кН на метр. То, о чем нам говорит этот минус, повторяю, у нас здесь мы, когда перешли к определениям проекции, там, и модуль, и Моментов через модуль, здесь у нас везде уже фигурирует модуль. Значит, модуль не может быть отрицательным, и этот минус он всегда нам говорит о том, что произвольно выбранное нами направление реактивного момента неверно. И на самом деле момент нам нужно значит, просто зачеркнуть, направить вот таким образом, ну, чтобы не запутаться. Можно и так оставлять и помните, что это. В общем, то у нас тогда будет значение здесь указано проекции. Но лучше просто написать, что у нас МА равно 30, а направлен он 30 кНт на метр. А направлен он, соответственно, по часовой. А с этим направлением мы угадали, о чем говорит нам знак плюс. Давайте сверимся к решению. Ну вот, мы направили реакции. Здесь вы видите реакции направленные. Противоположно нашим первоначально выбранным направлениям. Реактивная сила вниз, у нас вверх. Реактивная... Реактивный момент по часовой, у нас против часовой. Соответственно, они, наверное, здесь получат знак минус. Для нахождения двух реакций, видите, нам понадобится, что два уравнения на равновесие. Вот выбрана ось, так же, как у нас. И вот здесь что, проецируем все силы на ось Y. То есть вот мы составили вот это уравнение. И вот величина минус 60, да, у нас плюс 60, потому что, я говорю, мы выбрали по правильному, угадали с направлением. И вот уравнение моментов составлено. И отсюда находится вот реактивный момент, опорный момент значит, жесткой заделки. И у нас тоже самое, 30 кНт получили на метр. Ну и теперь, да, осталось проверить, еще раз говорю, для проверки мы не можем использовать, да, в данном случае сумму z равно нулю поскольку у нас по оси z все силы проецируются в 0, и это уравнение будет всегда тождеством. Поэтому мы должны выбрать какую-то какую -то другую точку, любую точку на чертеже, я говорю, можно выбирать, но ну, исходя из удобства. Вот, когда вы определяете неизвестный, например, мы я уже объяснил, лучше выбрать ту точку относительно которой большинство неизвестных моментов превратится в ноль. Впрочем, иногда этого не делать нельзя, если все неизвестные моменты исчезли. Ну, А, а так нам осталось только значит, просто проверить, ну, выбрать, например, точку B или точку D или точку ну, C. Не имеет особого смысла, так хоть какое-то количество моментов исчезнет. И проверить. Но ну, я думаю, не стоит этого делать сейчас, чтобы не занимать ваше время если есть вопросы пишите всего доброго